Так, мы вот попросили записать видеоотзыв. Хозяина дома, мы устанавливали, да, наш монтаж, получается, да, был кедрал. Монтаж полностью подключен. Угу. Оказалось... Скажите, какие впечатления у вас? Работали по удаленке, вышли угу. на фирму, связанка с, с менеджером, все обговорили, составили договора. Материал пришел, приехали люди, все было под контролем, работа выполнялась, угу. фотоотчетом присылался. Угу. Все сроки были соблюдены, качество работы было, то есть, ну, угу. изумительно, то есть, очень хорошо, мне очень понравилось. Есть, угу. Будете я, советовать вот своим да, знакомым? я, есть, я доволен работой, то есть, качество материала отлично, угу. есть, нареканий за ближайшие два года он стоит, угу. я, в целом, замечательно. Да, спасибо вам большое за приятные слова.